Мне треба исти Туды, где зима Туды, где тревога и змрог Где лег на землю А туман Где тяжко робить кожный кров Мне треба исти Туды, где нема Упевненности и ужити Туды, где завея Война и турма Але мне треба исти Мне треба исти У фиолетов и Нас устрашня в Беде. Мне нужно исти, туда, где затих, а пошни в тушины уздых. Туды где радость не делить не с кем, а с делить на всех. Мне треба исти, у распад страх. Мне треба на самый край и не обминуть этой доли никак. Мне нужно мне треба исти, мне треба исти, где тяжко робить каждый крок, и где тревога и змрок, исти, туды тут и где зима, тут и где тревога и змрок.